Здравствуйте! Работал очередной раз в программе Adobe Audition первой версии. Но ну, Речь пойдет сейчас не о программе. Просто вот в ходе процесса решил запечатлеть такой момент и показать сравнение форматов и степени сжатия. В основном про формат mp3 и про качество в килобит в секунду битрейт от 128 до 300-200, то есть наивысшее качество, что может показать нам по частотным характеристикам. Хочу показать в основном отличия, которые наблюдаются. Это значит формат не сжатый. это у нас 21 21000 Гц, никакого среза мы не видим ушло где-то вдаль это уровень амплитуды этих частот извиняюсь за дребезжание камеры немножко неудобно телефоном снимать в руке держу одной рука после аварии немножко дребезжит ну в общем мы видим частотную характеристику здесь вот низкие частоты 1000 герц и меньше мы видим как низких больше залаживает на звукостудии как правило завышают низов для восприятия лучшего человеческого слуха потому что человеческий слух имеет немножко обратную кривизну всегда низа будут выше, чем верха в записи. Если вы сможете наблюдать разные записи, сравнивать, вы это увидите. Смотрите дальше. Это у нас качественный звук. Я сейчас... В общем, видно, как прыгают частоты на вот этом анализаторе спектра. Вернее спектра. В частотном анализаторе. И видим полосу. Если мы выберем всю запись, нам покажет усредненное значение амплитудно-частотной характеристики всей записи. Здесь по кусочку, здесь по кусочкам тоже показывает нам, какой диапазон мы имеем в этой записи частотам сейчас я значит открою файл в mp3 формате все, все. например вот 128 килобит в секунду качество тихая запись правда сейчас посмотрим другое Ага, вот она, оригинальная запись. Вот мы видим ту же запись и видим частотную характеристику этой записи. То есть, что мы тут видим? Прореженные частоты. Их можно срисовать карандашом на бумаге и повторить. Здесь посложнее, но все-таки усредненная вот такая характеристика. Здесь, значит, что мы видим? Мы видим, что дальше 16 тысяч герц. Дальше 16 тысяч герц. Мы ничего не видим, то есть и не слышим. Вот в таком вот 128 килобит качестве мы, соответственно, слышим до 16 кГц. Музыка звучит. Мягкости высоких частот, раскрытости нету. Зажатость. Вырезанные спектры. Ну, короче говоря, смотрим теперь вот 320 килобит. Чем отличается Отличается тем, что здесь ну, есть, конечно, получше вот кусочки. Запись не сильно удачная. Для примера вот, что-то выбрал я. Ну, просто вот. Указываю, какие есть. Но здесь вот уже мы видим после 20 обрез идет. Срез, вернее. И так взять любой другой файл в таком же качестве. Он покажет 20, может чуть-чуть больше диапазон. но ну, немножко повеселее, больше спектр. Поэтому гуще здесь. Насыщение частот больше в этом сигнале. Сейчас я этот же сигнал сохраню Например, не, я сделаю другой прикол, сгенерирую, значит, вот такой сигнал, например, да, 20 килогерц. я хочу, ну пускай даже будет, ой, 17, например, килогерц. Немножко я не то сделал, конечно, сейчас. Вот это мы. Ну видим. 17 килогерц. Теперь копирую. Вернее, вот так сделаем его. Сохраню. Могу сохранить вне сжатый формат. Открыть. Например, вот. Теперь же я его открою. Ага. Я уже. Вот оно, наверное, да. Маленький размер. Название одно и тоже заменилось. Не, не, ну, ну, значит, я ошибся. Извиняюсь. Так, ну вот же я этот кусочек смотрю. Записи 17 кГц. 22. Ага, сколько он идет? Минута 24. Сохраняю. Имя выберем другое. Немножко укоротим. И теперь откроем, откроем мы этот файл. Так, вот он. И мы видим уже другую картину. Все-таки сохранение. Ага, не, все в порядке. Мы видим, в принципе, то же самое, что и сохраняли до этого тоже и осталось без изменений теперь значит этот же файл сохраним ну и пускай вот да это старый или новый ну разницы нету как мы видим сохраним мы его теперь формат mp3 зададим 320 320. Сохраним. Нам предупреждает, что это вы сохраняете сжатый формат. Перед этим не было такого. Теперь мы открываем этот формат. О, чудо! И ничего не видим. Какую-то Видим мы вот изуродованную частотную характеристику. К этой основной частоте добавилась куча гармоник. Вот такой эффект. То есть искажения прибавляются в звуковом сигнале. Ну и теперь же вот этот оригинал я сохраню в МП 3 только здесь будет у меня 128 килобит пускай будет даже другая маркировка скажем так чтоб оно там никак не повторилось теперь я его открою троечку и мы ничего не видим то есть тысяч, ну как и было прежде показано на графике что дальше 16 и ничего не, не обрезано то есть мы видим что 128 килобит в секунду обрезала напрочь нашу запись с частотой 17000 герц мы ничего уже не видим то есть я вот нажму на play здесь тишина уровень на нуле эта запись свистит мне по ушам не знаю как микрофон на телефоне но Ушах звенит до сих пор, я уже выключил. То есть вот такие вот изменения мы видим и отличия. Сейчас я вот еще парочку файлов открою разных. Например, что мы тут видим? 320 килобит, MP3 формат. Вот. снова же мы видим нормальную более-менее для человека частотную характеристику я бы сказал даже очень хорошую для этого формата какие-то там запредельные даже частоты проскакивают ну то есть очень хорошая запись видим у меня мало записей в формате mp3 постараюсь это флаг формат